Дровницы и каминные аксессуары от фабрики интерьерной ковки. Материал изготовления – металл. Дровницы содержат в сухости и аккуратном хранении поленья. Некоторые модели могут комплектоваться с чехлами. Стойки с каминным набором, щетка, лопаткой и чергой украсят зону камина и аксессуары будут всегда под рукой. Покраска в черный цвет. Кроме дровниц для домашнего декора в ассортименте фабрика ковки имеются садовые варианты дровниц. Более габаритные, массивные и для хранения большего объема дров.